Гуддессер с тобой снова Эр, и сегодня мы рассмотрим такой мод для Portal 1 как Риксаура. Я решил рассмотреть именно его, потому что это единственный мод на портал 1, который есть в Steam. Но вы можете возразить, сказав, вот же еще два мода не видишь. Но это моды и не для портала, а для второго Half-Life, которые по какой-то причине отображаются здесь. Ну ладно, не буду долго тянуть, и мы начинаем. Итак, чем же примечателен этот мод? Да тем, что он капец какой сложный. Мне на момент даже показалось, что задачки по геометрии были легче. А сложности пишут все, и эта сложность имеет свое объяснение. Дело в том, что автор этого мода когда-то сделал маппак для Portal 1 под названием Portal Pro. И тут по названию становится понятно, что тот маппак был создан для настоящих проигроков, которые получали десятки, пятерки или... Эм... Двенадцатки зависит от страны, по физике, геометрии и подобным предметам, так что у разраба есть опыт. Но сейчас о моде. В него добавлены две примечательные штуки. Первое — это 1500 мегаваттный держатель кубов, название которого говорит само за себя. Он удерживает куб. Когда в этот куб прилетает энергетический шар под одним из двух определенных углов, направление шара изменяется на 90 градусов. Вторая штука, это 1600 мегаваттная позитронная сфера. Тут уже не особо по названию понятно, что она делает, потому что с физикой у меня не очень. Да и не только у меня, наверное. В общем, эта сфера аннигилирует любой оказавшийся в ней предмет, кроме человека. Человек просто медленно от нее умирает. Сам мод представляет из себя 19 камер. И как ни странно, не каждый из них является сложный. Но под конец я начал задаваться вопросом, как черт возьми этот искусственный интеллект, уместившийся в картофельную и называющий себя Болокст, додумывался до решений. 16-17 камеры я вообще не стал проходить, потому что сложно. О чем же тут еще можно рассказать? Конечно, о музыке. Спокойная, неторопливая музыка служит отличным фоном для раздумий. Ну и для просмотра прохождения. А если без шуток, то композитор постарался, музыка мне понравилась. Ее, как будто писал Гарри Каллахан, он же Гарри 101 UK, он же автор музыки для Portal Stories Mail и Aperture Tech, и он же автор шоу Встречайте модули. Также тут в некоторых тестовых камерах спрятаны тортики, которые нужны для того, чтобы открыть бонусные и усложненные камеры, и конечно чтобы получить ачивку. Я их собирать на видео... не собираюсь, как бы тофтологично это ни звучало. Ибо моды так сложный, извините. Но, если вы очень захотите, то, наверное, запишу отдельный короткий ролик про эти тортики. Больше мне сказать про этот мод, к сожалению, нечего. Ну, почти нечего, надо же его оценить. Я ему поставлю 8 из 10. Ну, если что, я снял 2 балла за сложность. Что же, на этом все. Ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик, проверяй вкладку сообщества, заказывай PR и слушай использованную музыку. Все, что надо, есть в описании. Бай-бай, сэр.